Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня знакомим вас с нашим детским аллергологом-иммунологом Макаровой Ириной Вадимовной. Ирина Вадимовна главный детский аллерголог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, доцент кафедры аллергологии педиатрической академии. Стаж 44 года, основатель детской городской аллергологической службы. Ирина Вадимовна закончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет в 1976 году. Направление деятельности, лечение аллергии, бронхиальной астмы у детей. Эксперт национальных программ, бронхиальная астма у детей. Лечение и профилактика 1997 год. Атопический дерматит у детей. Вопросы лечения и профилактики 2000 год. Аллергический ренит у детей 2003 год. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомед.ру. Клиника Аллергомед ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.